Приветствую на канале Шарабара Космос. Поздравляю с началом новой рубрики, где мы будем говорить и рассматривать что-то касательно Вселенной. А почему бы и нет? У меня что тут почти свалка, все подряд намешано. Добавим еще одну тему, значит. Говорить будем про Солнечную систему, нашу, разумеется. А также расскажу про некоторые, эм, как бы это правильнее назвать, космические плюшечки. Пусть будет так, да? Для начала, надо уяснить, в нашей солнечной системе всего 8 планет, не-не-не-не-не, не 9, подожди, подожди, сейчас я тебе объясню, наверное, это не точно, многие помнят еще из детства, что планет должно быть 9, однако нет, нам всю жизнь врали. Так вот, в 2006 году Международный Астрономический Союз убрал Плутон из списка планет и причислил его к планетам-карликам. То есть да, фактически это планета просто карликовая, но она не настолько большая, чтобы считаться девятой. Чтобы считаться полноценной планетой, объект должен соответствовать некоторым требованиям. Во-первых, он должен обращаться вокруг Солнца. Во-вторых, должен иметь шарообразную форму. То есть казалось бы, то, что по первым двум пунктам все нормально. Однако, должен уметь очистить свое орбиту от других объектов. Что это представляет этот вот третий пункт? Да или не только он, но в принципе, в чем причина такой несправедливости к Плутону? Привычные для остальных планет орбиты, они практически круглые, имеют небольшой наклон. Однако орбита Плутона это сильно вытянутый эллипс и имеет угол наклона более 17 градусов. Если взглянуть на модель Солнечной системы сверху, то первые 8 планет равномерно вращаются вокруг Солнца. А Плутон пересекает орбиту Нептуна из-за своего угла наклона клона. надо соответствовать всем трем критериям тогда планета будет считаться планетой добавок кроме всего этого были найдены объекты которые находятся дальше плутона но по размерам его превосходят и по массе тоже что также не сыграло на руку нашему ледяному шарику но идем дальше по меньшей мере в нашей солнечной системе 5 карликовых планет кстати да плутон один из них помимо него есть еще четыре церера эрида маки Хаумея. Карликовая планета это шарообразный объект, который также обращается вокруг Солнца, но эти планеты делят свои орбиты с подобными им и более мелкими объектами. Теоретически, граница нашей Солнечной системы находится на расстоянии почти двух световых лет от нас. Теоретически, к Солнечной системе относится все пространство, где солнечная гравитация сильнее гравитации любых других объектов. Продолжительная граница этого пространства находится на расстоянии в два световых года от нас. А это половина пути до ближайшей к Земле звезде. Ну, после Солнца. Проксима Центавра. Ну, ну, вы что не знаете Проксиму Центавру? Большая часть массы всей Солнечной системы сосредоточена в Солнце. 99,86% всей массы. Это Солнце. В свою очередь, наше светило на 73% состоит из водорода и на 25% из гелия. 2% это всякая вот все остальное. Так что можно смело утверждать, что Солнечная система состоит в основном из водорода и гелия а все остальное это лишь незаметная частичка всех остальных веществ кстати а вы знали что кольца есть не только у сатурна но далеко не все знают что такие же кольца имеются у юпитера у урана и нептуна но просто чтобы их увидеть нужен космический аппарат и они гораздо слабее чем у сатурна все планеты карликовые планеты и астероиды, кстати, тоже обращаются вокруг Солнца в одном направлении, против часовой стрелки. Но если смотреть сверху, а хотя нет, я немножко наврал, не все. Есть комета Галея, которая обращается вокруг Солнца в другом направлении, по часовой как раз таки. Земля по большей части состоит из воды. Замечательно, это мы знаем. Нам доказано, что на Марсе когда-то также была вода. Окей, а вы знали, что на спутнике Сатурна, на Титане, доказано существование жидкости на поверхности? Нет? Так вот, предположительно озера на спутнике наполнены жидким метаном и этаном, и таких озер там очень много. И из-за этого Титан считается похожим на Землю на ранних ее стадиях развития. Не исключено, что на спутнике существуют простейшие формы жизни. Оу, кстати, а вы не задумывались? Смотря ночью на звездное небо, ну если только вы не живете в мегаполисе, сколько же всего звезд существует во вселенной? Насчет вселенной не знаю, но приблизительно в нашей галактике 200 миллиардов солнц и вы таки хотите меня уверить что только на нашей планетенке есть жизнь? что-то я сомневаюсь но вот ведь не задача. эти звезды находятся на огромных друг от друга расстояниях лишь до нескольких звезд от нашего солнца можно грубо говоря рукой подать эм, то есть это расстояние до 10 световых лет Пока что за пределы Солнечной системы мы вылететь не можем, да что уж там, до планеты другой долететь проблематично. Однако, зачем вылетать на неисследованную местность, опасную потенциально? Именно поэтому люди послали космические аппараты практически ко всем телам Солнечной системы. И также некоторые уже летят исследовать карликовые планеты. Ну конечно, астероиды не совсем подходящий материал. Еще одна интересность. Ядра Нептуна и Урана, скажем так, они упакованы в пластмассу. Странно звучит, да? Так вот, на самом деле, эм, практически невозможно узнать, что же находится под облаками далеких газовых гигантов с атмосферным давлением, которое примерно в 9 миллионов раз больше, чем на Земле. Ученые используют метод, который был назван универсальный предсказатель структур на основе эволюционной кристаллографии. Ну и название чтобы гипотетически узнать, что происходит внутри плохо изученных планет. Зная, что Нептун и Уран состоят в основном из кислорода, углерода и водорода, исследователи попытались определить, какие химические соединения будут при этом вырабатываться. Они считают, что скалистые внутренние ядра этих планет упакованы в различные экзотические полимеры, органические пластмассы, кристаллизованную углекислоту и ортоугольную кислоту. Кстати, был такой случай в 1994 году, ну в прошлом столетии разумеется, когда комета Шумейкера Леви врезалась в Юпитер, оставив после себя след размером с Землю. Тогда астрономы полагали, что Юпитер защищает Землю от комет и астероидов, так как обладает мощным гравитационным полем. Но так считалось ранее. И тогда они думали, что планета притягивает к себе большинство комет, прежде чем они смогут достигнуть Земли. Но сейчас все говорит об обратном. В лаборатории реактив движения НАСА по Садене, было смоделировано движение космических тел в Солнечной системе. Так вот, оказалось, что Юпитер и Сатурн, скорее всего, наоборот, они зашвыривают космический мусор во внутреннюю часть Солнечной системы, где он может столкнуться и с Землей. Кто-нибудь из вас видел Гранд Каньон вживую? Напишите. Но не стоит похвалиться слишком рано, потому что рвануть в Америку, посмотреть Гранд Каньон – это мелочи. Это, конечно, круто, но не настолько, как полететь на Меркурий и там посмотреть на Великий Каньон, а? На планете вулканическая активность происходила 3-4 миллиарда лет назад. Планета с тех пор охлаждалась. Сначала она уменьшалась в размерах, и на поверхности стали появляться, так сказать, морщины, что привело к образованию гигантского ущелья, которое ученые называют большой долиной. Согласно заявлениям ученых университета штата Мэриленд, размеры долины составляют примерно 400 километров в ширину и 965 в длину, а ее крутые склоны ответственно обрываются вниз от поверхности на целых 3 километра. Не бойтесь глобального потепления? Нет. А то, что ядро Земли остынет, ну, чисто теоретически же возможно, я думаю, такое. Теоретически, да, но Земля окружена магнитным полем, которое защищает нас, людей, от заряженных частиц и вредных излучений. Если бы не это, то все на поверхности подверглось бы воздействию космических лучей тысячу раз больше, чем сейчас. Все бы расплавилось. Поэтому людям повезло, что есть гигантский шар из расплавленного железа, который вращается в центре Земли. Ну, ядро. Да не да него времени ученые не знали, почему он продолжает вращаться, поскольку он должен был остыть и замедлиться. Но за последние 4 миллиарда 300 миллионов лет шар остыл всего на 300 градусов по Цельсию. Сейчас ученые полагают, что орбита Луны сохраняет ядро Земли расплавленным, буквально заряжая его кинетической энергией. Не спрашивайте, как они это все обнаруживают и как они это все вычисляют, я без понятия. Но это интересная тема для другого ролика, наверное. Помимо того, что Солнце со львиную долю массы нашей всей системы, у него есть еще одна особенность. Все планеты и звезды имеют магнитные полюса, и они постоянно смещаются. На Земле полюса меняются местами каждые 200-300 тысяч лет. На Солнце все происходит гораздо быстрее. Каждые 11 лет, плюс-минус, полярность магнитных полюсов меняется. Это совпадает с периодом увеличения количества солнечных пятен и солнечной активности. А теперь обещанные плюшки, касающиеся космоса. На самом деле, это уже будет касаться не планет, а сейчас поймете. Размеры вселенной гораздо крупнее, нежели какая-то долбаная одна планета Расстояние между планетами огромно. Солнечные лучи доходят до планеты за 8 минут Скорость света, как думаю многим известно, примерно 300 тысяч километров в секунду И с такой скоростью нужно 8 минут, чтобы преодолеть это расстояние И чтобы было проще ориентироваться в длине, во времени В расстояниях были придуманы определенные вещи Как-то по-наркомански все сказано Ладно, перехожу к делу Есть такое понятие, как астрономическая Единица, и она является самой маленькой. Так уж сложилось исторически, что одна астрономическая единица равняется радиусу орбиты Земли вокруг Солнца. То есть, короче, это среднее расстояние от поверхности нашей планеты до Солнца. Ее точное значение почти 150 миллиардов метров. Метод был актуален для изучения структуры Солнечной системы в 17 веке. Сейчас же астрономическую единицу используют в расчетах с относительно малой длиной. То есть, за пределы Солнечной системы это наркомания. Световой год. Думаю, наслушаны, Она несколько больше, чем астрономическая единица. Это расстояние, которое проходит свет в вакууме за один земной год. Один световой год это почти 9,5 триллионов километров. Однако самое забавное в том, что в действительности им не пользуются. Данная единица измерения длины используется лишь в научно-популярной литературе, потому что она позволяет читателю получить хоть какое-то представление о расстоянии в галактическом масштабе. Но в научных работах не используют или крайне редко. Наиболее практичной и удобной для астрономических вычислений является такая единица измерения расстояние как парсек. Чтобы понять ее физический смысл, надо рассмотреть такое явление, как параллакс. Его суть состоит в том, что при движении наблюдателя относительно двух отдаленных друг от друга тел, видимое расстояние между ними также меняется. Как-то не очень понятно, наверное, да? Вы стоите, перед вами есть два объекта. Закройте левый глаз, потом закройте правый глаз. Картина немножко меняется. Объекты чуть передвигаются налево, Направо. Это и есть параллакс. Я просто не знаю, как это по-другому объяснить, слушать. Пардон. Но при этом, не обязательно только с глазами. При любом смещении точки зрения, расстояние между объектами, которые мы можем увидеть, будет меняться. Как-то так, это и есть параллакс. Для наглядности, вот. В случае со звездами происходит следующее. При движении Земли по своей орбите вокруг Солнца, визуальное положение близких к нам звезд немножко меняется. В то время как дальние звезды, которые используются в качестве фона, они остаются на тех же самых местах. И вот изменение положения звезды ближайшей при смещении Земли на один радиус ее орбиты, это называется годичный параллакс, который измеряется в угловых секундах. Тогда один парсек равен расстоянию до звезды. Годичный параллакс, который равен одной угловой секунде. Название, собственно, так и взялось. Соединили два слова. Параллакс и секунда. Пар-сек. Ну ладно, это все звучит муторно. Давайте в цифрах. В общем, это вот столько метров, и это вот столько световых лет. А на этом все. Надеюсь, начало новой рубрики получилось интересным. Кроме моего кривляния. Как бы там ни было, на 7 позвольте откланяться. Ставь, жми, пиши, подписывайся, делись. Ты знаешь, что надо делать. Да приводит с тобой парсек.